Пока что начну вот с Fox, моей любимой резины. Она всегда меня выручает, всегда на нее берет э, щука, окунь. оборудованы в каждом пролете в каждом этом спуске есть лебедки свои, есть ключи свои ключи имеются всем привет! Сегодня мы отправились на охоту на рыбалку. Небольшой компании вот, на двух лодках э, в количестве шести человек. Сегодня, значит, порыбачим на косах. Тут попробуем вот, сзади меня там пещаный косы. Здесь очень хорошее место. Здесь э, река богата щукой. До да, вечером поедем на охоту, на вечерку посидим. Буду использовать разные приманки. Пока что начну вот, э, с Fox моей любимой резины. Она всегда. Меня выручает, всегда на нее берет э, щука, окунь. Будем начинать, сейчас буду делать первый заброс. Погнали. Так, приступим. Пока сильно далеко не буду кидать, пока вот этот вот небольшой, небольшой вот этот вот завет заводь проверю. Потом дальше буду ходить по косам песочно так пока нету Блин, здесь вот должна щука стоять, должна. Здесь течения нету. Она вот в такие вот карманы, в такую заводь заходит. Видно, как малек играет. Когда приманку провожу, малек выпрыгивает. Так. Перейдем чуть поглубже на течение, попробуем. пока что надо переходить в другое место сейчас вот туда перейду здесь вот тоже такой карман глубокий видно что сразу глубина идет попробуем здесь ветер поднимается Пока что результатов нету, но мы будем продвигаться немного дальше. Э, на косах, чем, чем хорошо ловить, э, здесь вообще зацепов совсем нету. Здесь чисто один песок. Вот в этом и преимущество. Можно кидать любую приманку, какую хочешь. Вот. Вот поэтому я люблю на косах ловить. Ну и соответственно в таких местах щука всегда стоит. Ну вот здесь намного больше карман. Сейчас тут попробую обкидать это все. Надеюсь, может здесь-то и будет. Посмотрим. Да, тут что-то мелковато, конечно, местами. Показалось. Думал, поклевка была. раз в другое место перешел сейчас тут попробуем о есть есть поклевка только бы не сошла ну небольшая вьется слишком сошла твою мать О, небольшая. Еще одна. О, опять сошла. Да что ты будешь делать? Ну мелкая, небольшая клюет. Для нее эта приманка по размеру большая. Для такой рыбки. Нам надо покрупнее. О, всю резину покусала, блин. Главное, чтобы хвост не откусило, а так она будет работать. Сделал еще один переход, будем пробовать здесь. О, был удар, о, есть что-то, а, сошла, нет, сидит. О, вот покрупнее. Хорошо взяла. Ну, такая килошная примерно. Так, так, так, так, так. Во, да нет, побольше полторашка. Стоять. Блин, надо не сломать. О, есть первая поклевка нет хорошая такая примерно 2 килограмма может кило 800 900 примерно такая ну вот такая резина дает о себе знать фокс работает хорошо села зацепила его Есть. Что-то взяло. О, тоже. Непонятно какая. Большая, маленькая. Что-то легко крутится. Идет легко. Не хорошая. Бля, ты смотри. Хорошая тоже щука. Ну поменьше. Килошная где-то. Есть. Вот уже теперь две щуки уже есть две котлеты обожаю эту резину вообще прям суперская всегда выручает грузик я вообще поставил он 8 грамм 8 граммовый ну и ни смысла нету ставить э, там 12 И более здесь потому что мелко нашел я все-таки это место Рыбная, так скажем, щучья Вот где весь хищник стоит О, еще есть Ух ты, хорошая, блин Ну нафиг, давай, иди сюда Все-таки она догнала ее Приманку, здесь, вот это покрупнее Да что такое Отпускает и заново берет Отпускает и берет Ух ты, красавица Интересные, конечно, поклевки Догоняет, потом Сошла, потом опять взяла Вот уже третья Котлета Отлично Класс Ребята, вот еще одна, это маленькая, но я ее, конечно, сейчас отпущу. Вот, как я и говорил, что недолго осталось жить этой резине. Откусила все-таки она хвост. Оказалось, самая маленькая, но самая дерзкая щука. Ну, сейчас буду менять резину. А эту щучку я сейчас отпущу небольшая, пусть, пусть живет. Ну, иди, дорогая, иди. Иди Не хочешь? Все, пошла Ну вот, друзья, поймал Три небольшие щуки Мне хватит Три котлетки я вот. с собой не взял Вот сделал из веток Такой кукан Ну, мне чуть-чуть здесь пройти, достану Ну вот, друзья, как-то так Дальше будет у нас охота. Сейчас вечера дождемся и пойдем на охоту. Сейчас поедим, муху сварим и будем охотиться. Шумо! О, вообще стали. Короче, здесь станем и, и так пойдем. О, ну, может погружем. О, вообще встали. О, Ладно. Держи. Давай. Сейчас сначала пройдемся, посмотрим, Архи, что там. Блять, сейчас давай короче до озера пройдемся посмотрим что там вообще пошли что там есть ничего брать не будем да да просто пока это если что вернемся никуда не денется? если что вернемся Вот так через лесок надо пройти. А, тут пулики могут быть. Да, здесь эти бикасы бывают в таких травах. Друзья, у нас сегодня охота. Значит, осенняя охота, август месяц. Вот сейчас мы с товарищем разведали место приехали далеко на лодках уже разведали, там утки есть сейчас сделаем скрадок, но они уже улетели правда. поставим скрадок вот, и будем сидеть крякать сейчас уже вечер, буквально 6 часов вечера взяли с собой собачку 9-месячную, посмотрим на что она будет способна. будет она утку брать или не будет Фу. а пока сейчас до лодки возьмем все необходимое и будем устанавливать ладно, пошли теперь надо будет спрыгнуть как-то а вон там наша лодка стоит ну, да. есть сильно большой крутой обрыв вот такая вот протока и вон там у нас лодка стоит сейчас мы чуть-чуть ой, подчалим чуть поближе и пойдем на место на засидку да, капец, прикинь, когда здесь по весне очень много воды Андрюх здесь вот да, прикинь, вот прям вот Здесь глубина какая. Тетя, нравится собаке? Так, нос сейчас получишь, собака. Да, да, да. Как у Арчи, да? Арчи. Ага. Арчи. Жена а, я слышал такие тоже клички, это многим дают собака марки. А знаешь что? Взяли себе кукера Блин, какая сука красивая. Обалденная. Вот если... Блять, какой там есть? Где... Тоже с канелька. Такие прямо глаза, блин, выразительные. А. Два дня пожила. Да? Дохло. А что здесь стало? А Че? Стал? А заболела Вет... чем-то? Да. Ч ⁇ может? как, муж? Ветеринарку. Да какие два месяца было? А, ну какая-то болячка была. Да. Ветеринарку и все, ничего не помогло. А, брали Новосибирска. А это вас тюмень не брали. Не-не, вот отсюда подымемся, все. Здесь тропинка есть. А, отсюда? Да, здесь тропинка есть. Давай отсюда. Что, тогда сразу берем и сидит, да? Да, да, сейчас сразу все берем. Надо будет вырубить эти палочки. Небольшие такие метра полтора, наверное, Да-да, еще там. Опа, блять. Вот смотри, лайфхак. Как боже. А, повесилось сюда. И забыл. Ну я потом также сделаю. Ха, отличный лайфхак. Не, не? Нормально, да, что, чтобы удобно было. Все, и ты вот себя навешал и пошел. Ну да. Так, манчуков, наверное, всех не будем брать. Мешок Давай, один мешок возьмем. Забираю. Давай да. я на себя навешу его. Давай, и сетку я возьму. А, семечки-то, Так, все. Это уже тоже не, не единократно хожено. Ага. Все. Да там все натоптано, там тропинки. Здесь это озеро пристреленное уже. Да. Да. Тихонько, тихонько, тихонько. Да О, ля, для сколько грибов. Смотри. Нет это подосиновик. Смотри. Это не краснохолоуики, а идрух это. Ну, подосиновик. Во, смотри вон, раз, два, три, да пять. Да я вижу. Да хера вообще тут. Вон смотри прямо по побывали да да, да да да. Вот они, смотри, раз, а два. Нет. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Смотри, вот. Да. Вон, смотри, сколько Бля, потом, наверное... Пол, набрать, что ли, домой. Блин. Вот они, красавцы стоят. Вот прям под березами. Вот они. Ну, потом завтра на обратном пути уже, наверное, пособираю тут. Лес тут хороший. Так, нам надо теперь... Установить крадок такой временный вот палки есть вот. сухие сейчас будем ставить и это втыкать и устанавливать а, этот сетку нашел патрон а нашел да который потерял разъебай а как он у тебя выскользнул или что да Свол раскинул, да, потом он схватил и один выскочил Ага Андрюх -а. Знаешь что, я вот такие мультики больше не беру Почему? Я беру на дуны А, -а, -а. ну да, которые сминаются Все, бросай сюда, поближе, да? Да Ну, чуть-чуть расставили манчуки, сейчас. Некоторые надо поправить. Блять, за броды не взяли нифига. Приходится вот так палкой в сапогах. Кто? От А я не знаю, надо глянуть. Может с собой, может не с собой. Ну, почти. Давай, вставай. О, встала! Вот поставил скордок Вот такая сетка Такого цвета Но ну, я думаю, она по цвету, конечно, не подходит Вот этой зеленой травы Заказывал на Алиэкспрессе Если что, будет ссылка в описании на такую сетку Для одного человека это, Вот такая длина хватает Вполне Ну вот, друзья, у нас уже вечереет Начинает холодать и начинает стелиться туман над травой. Какая красота. Сейчас сидим тихо. Такая вот. Ну вот, э, с другой стороны, как выглядит у меня этот скрадок. сука как О, так блять сил прям ну я его подозвали да да подозвали подозвали блин как так два не сниги бывает такое Одну есть. Причем твои, слышь, твои стрелял. Да, твои самозаряды. Увидал, как бьют. но отдача хорошая. Так, надо тренировать собачку. Ищи, ищи, иди ищи. Где-то здесь в деревьях упала. Ищи, ищи, ищи, ищи. Вот она, нашел. нашел да ага. сюда. самец нет самка самка а ну да самка синие перышки ну, видно что сам такая теплая теплая много уже с полем спасибо ну патроны добрые ваша да Бля, хорошие у тебя патроны вообще говорю не такая резкие и отдача побольше получается ну почувствовал отдача есть хорошая есть! Красавчик я! Ну я уже не стал даже, даже пытаться, блядь, блин. Ну. Хули, блогер пускай хуярит. А я посмотрю, да, просто так да. Ну а хули, если ты для канала снимаешь, оно. Я понимаю, что все равно для канала оно как бы тебе не надо. Ну да. У нас сейчас утро, мы с напарником пришли вот на то же озеро, на утрянку. Сейчас где-то 6 утра. Значит, утка летает, но ну, пока еще не садится. Одну я вот на утром взял, одного черка, там в болотине, здесь рядышком. Парочка сидела, взял селезня. Вчера одного взяли, но вчера взяли кряку. Вот, ну, Пока что сидим сейчас. Ожидаем. У меня напарник пошел по траве туда. Поискать куликов, бекасов, пострелять. Вот, ну он как бы немножко свою молодую собачку учит. Вот, Она постоянно за ним ходит. Только вот мошки заколебали, в рот лезут. Брызгайся, не брызгайся, пофиг Все равно лезут Надо перчатки одеть Хорошие перчатки, ну как хорошие На первый взгляд, на первый ощущение нормально Они такие тоненькие-тоненькие Как раз на осеннюю охоту Такие удобные Легкие И этот телефон-сенсор тоже работает от них вот эти перчатки кстати на алиэкспрессе заказывал здесь они вот эти вот слова здесь написаны они не знаю что написано по-английски но вот эти все слова на ладони они как антискользящие, антискользящие такие резиновые ну вот В такой рассветки вот слова на ладошке вот они все это резиновые вот эти словечки английские и вот есть еще типа пришиты как кожа что ли. Недорого стоят тут вот на Алиэкспрессе заказывал. Удобные. Не знаю, насколько хватит, но надеюсь на несколько сезонов, за, за несколько сезонов думаю дырок не будет. и это что там, что-то непонятно сейчас достанем посмотрим что за утка кто кто-то кто-то кто взять а он не это самое не пойдет за ней ну, надо, блять, ну да, такую собаку надо он чаще брать учись, учить постоянно не, ну если ты знаешь как учить все равно собаки надо показывать, mm. Оно, видишь когда они хоть порудистые, хоть какие нахуй, если она нерабочая, сука нерабочая, их тоже блядь, хотя вот у нас у пацана дворняжка была, он с ней ходил, она что хочешь там гоняла, назад правда в рюкзаке носил. Mm. Кого? Собаку, Собаку да. в рюкзаке? Да. А, нифига. Он в лес пойдет, говорит, скотина не выстрела не боится, ничего за ним бежит. По следу ходила, все. А говорит, а назад уже все устанет, он его рюкзак домой. Блин, не знаю. Достану, не достану. Что-то здесь глубоко. Че, иди сюда. И вон, иди, утку бери. Стоишь, смотришь. Иди сюда. Иди. За уткой пойдешь? Давай. Иди. Арчи, иди сюда. Давай. Поплыли? Споишь, смотришь. без очень. Не, надо отдвинуть палку. Я не достану. Вот таким образом мы достаем. Забродов нету. Собака не хочет идти за уткой. Небольшой. Посмотрим, кто это... Вот такой у нас подстреленный чернить. О, маленький. Клювик у него такой маленький вообще. На, ага. сейчас... да, нюхай. Смотри, кто это. Кого я тебе принес? Твою работу делаю. А? Нюхай. Надо ему даже так вот взять. Не взять. взять. взять. Эх, устал наверно Как-то его надо тренировать, ага